Индикатор EnvelopeS. Здравствуйте всем! Представляем вашему вниманию индикатор EnvelopeS или как его называют конверт. Из чего он состоит? Это центральная скользящая средняя. Она может быть простая, экспоненциальная, взвешенная и на задное количество процентов строятся еще две кривые, которые располагаются вверх и вниз, которые образуют как раз границы канала, в котором происходит торговля. Основные два типа, это пробой и отскок. Как это все происходит, давайте посмотрим на примере терминала Quick, хотя это применимо и для подобных других торговых, э, торговых платформ. Открываем терминал Quick, возьмем, например, график Сбербанка и правой клавишей мыши нажимаем редактировать, добавить. Здесь мы видим индикатор Envelopes. Мы его добавляем и посмотрим его параметры. Давайте сделаем его. Ну, допустим, зеленым, жирным, чтобы было лучше видно. И смотрим его параметры. Количество периодов, давайте поставим 30. И коэффициент. Это процент, на который будут располагаться кривые скользящие средние относительно центральные, вверх и вниз. Давайте нажмем применить. Вы видите, что сейчас они находятся очень далеко кривые. Соответственно, подбирайте эмпирическим путем. Чем больше у вас таймфрейм, тем... Соответственно, процент должен быть больше. Но у нас минутный таймфрейм. Здесь достаточно 0,5-0,4. Давайте 0,4 возьмем. Применить. Окей. То есть вы должны посмотреть, что цены периодически касаются границ ваших, ваших, вашего индикатора Envelopes. Давайте сделаем еще чуть поменьше. Возьмем и параметры. Уменьшим. Поставим 35. или можем поставить даже еще меньше 0.3. И теперь рассмотрим два основных принципа торговли. Это торговля на пробой и на отскок в боковике. Первый тип торговли в боковике. Цена закрывается ниже нижней границы канала. Или может ее прокалывать. Есть разные методы. Открывается длинная позиция. На белой свече открывается длинные позиции в лонг. При этом выставляется, как правило, стоп и профит. Закрывается либо по стопу по профиту, либо по обратному сигналу. Здесь происходит пересечение верхней границы и открывается, ну, наверное, где-то вот здесь на черной свече, сигнал в шорт. И соответственно мы ждем либо пробитие нижней границы, либо закрытие по профиту. Например, здесь мы могли где-то закрыться по профиту, открыться в шорт и где-то здесь опять закрыться по профиту. Второй метод – это торговля на пробой. Очень часто, когда возникает сильный тренд, то возникает тогда ситуация, что пробивается верхняя граница канала и после этого начинается восходящий тренд. При этом цены держатся вблизи верхней границы канала достаточно долгое время. Вот только здесь цены пересекает среднюю линию и дальше уходят нижней границы. Хотя после этого тренд опять продолжается. Восходящий тренд продолжается. То есть такой метод торговли тоже возможен. Что еще может быть? Например, если мы поставим достаточно большие значения, Поставим параметры, например, 1%. Такая ситуация встречается достаточно редко. И возникновение такого сигнала – это повод открыть противоположную позицию. То есть встать в шорт. После пробития верхней границы встать в шорт. И давайте посмотрим. После этого рынок Начал достаточно мощное нисходящее движение. Но только где-то в этой области начинается разворот. Вы можете брать абсолютно любые таймфреймы. Возьмем, например, 30 минут. Но, как видите, на 30-минутном графике процент отклонения от центральной линии от скользящей средней уже достигается достаточно часто. Здесь процент должен быть увеличен. Например, поставить 2%. Мы поставили 3%. И можете видеть, что часто достижение верхней границы – это признак того, что рынок может в скором времени развернуться. Вот на примере так случилось два раза. Здесь рынок разворачивался и шел вниз. Давайте посмотрим дальше. Ну, вот есть похожая ситуация. Опять рынок пересекает нижнюю границу и после этого следует достаточно мощный откат в обратную сторону. Хотя рынок, а потом возвращается обратно. Вот такие методы используются при торговле по индикатору Envelopes. На основе данного индикатора у нас есть торговый робот для терминала Quick. Если хотите узнать, как он работает, то переходите к следующему видео и смотрите более подробно работу торгового робота, основанного на индикаторе Envelopes или конверты Спасибо за внимание.